Всем, при... Всем привет, ребят! С вами Ярик. И сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. Чистое выживание, ну, без модов. Ну, поехали, что ли? Извините, но вот, я буду играть на МСП мастере потому что у меня слился скин. Просто в говно. Я не... Откуда у меня все это? Ну, хотя я рад, что хотя бы что-то вернулось. Короче, сейчас я это все практически удалю. И, по-моему, вот это. Не, не то. Не то. Вот. У меня была версия 1.1.5.1, но... Пришлось установить новую уже, похуже... Потому что Касперский верещит, как поросенок, и говорит, что там вирус. Ладно, я, наверное, удалю все миры без записи. До встречи. Фух, ребят, короче, это было бы слишком долго. И, короче, я просто создаю новый. Блин, печально. У меня там в новом мире было железка и дом даже не помню, какая там генерация. Твою девизию. А я ведь появился с лесом. Но, наверное, в этом лесу, в этой версии уже особняков не встречается. Так что могу не надеяться. Разделаем загрузки. Кстати, эта версия на самом деле загружается быстрее. Моя старая была. 1.1.5.1. Извините, я чуть-чуть приболел. Ну, мы не появились.. Мы появились около леса. Печаль. Потому что здесь практически ничего есть. Если не волки снялой плотью. Гавно. Кстати, ребят, забыл вам сказать. Забыл вам сказать, что. Мне дается 32 факела на выживание. Факел. И даю себе 32 штуки. Зачем тебе не элемент? Так, вернись ко мне, факелок. Ну и больше, в принципе, ничего мне не дается. Э -э, ребят, напишите в комментариях, чего мне не делать на запись. Ребят, напишите в комментариях, чего мне не нужно делать на запись. Потому что... Я не хочу сильно затягивать серию, так что некоторые моменты придется урезать. Не в том смысле, что монтаж, потому что я не умею монтировать. Бадам! -с -с -с. Я, конечно, когда-нибудь научусь, но я пока не монтирую. Но все равно я не хочу, чтобы видео было очень долгим, потому что сейчас утро, скоро меня позовут жрать. У нас получилось только... Ладно. То есть, Понимаете, насколько плоха моя жизнь. Но на самом деле вы меня обрадовали. Хочу вам сказать спасибо. Вы сделали меня счастливее чуть-чуть. Вы набрали 1600 подписчиков. Это меня радует. Мне бы, конечно, 100 тысяч. Но то, что у меня есть сейчас, тоже неплохо. Так, мы в шахте Копаем камешек Нам нужно как минимум Так, сейчас Нам нужно как минимум 13 камня Как минимум Просто я еще рассчитываю на печку Ну что здесь так много земли Мне булыжник нужен Ну, хотя бы в этом Майнкрафте день не так бы... Ночь не так быстро настает. Или это самая старая версия? Нет, все же я прав. Я вспомнил, у меня в том старом мире, который почему-то удалился, была ночь, да, я даже спал на кровати. Как же бесит эта хрень оранжевая. Ну, в принципе, сколько надо, камней я уже все добыл. Так что давайте попробуем докопаться до железка. Так, показалось? Показал. Мне показалось там железо. Сейчас наша главная цель в шахте найти железо, а потом спуститься с каменной киркой сюда. Потом набрать много досок, когда сделаем каменный топор хотя бы. А это еще плюс доски. Точнее камень. Копаемся, копаемся. Слышу, там уже ночь наступила, но у нас есть меч. что за начало лагать. Вам так не кажется? Я слышу, где-то здесь Все, Всё, у меня какая-то. Давайте лучше выйдем наружу с мечом. Потому что я реально слышу зомби. А нам будет капец, если нас укусит зомби. Потому что у нас ни еды, ни хрена. Мы бомжи. Видимо, они где-то в пещере. Или где-то застрял зомби и не может выбраться. Это будет смешно. Ладно, сделаю себе каменный меч хотя бы. Печку. Нужна еще каменная кирка И каменный топор Все так Пойду доламывать свой деревянный меч Потом уже будем Получше чуть-чуть Отдай мне свое мясо, свинья Есть их не носит, так сносит. У него же 10 хп. Двой. Да. Извините, ребят, но нам нужно их мясо. О, здесь зеленочка теленочком. подрастет, убьем коровку еще. Сраный шрифт. Пусть они там ходят, не теленочек, все же жалко. Нам бы, знаете, нам бы найти овец. Ну или, ребят, знаете, есть здесь еще такая хрень. Типа я могу типа что-то продавать, а взамен я получу себе что-то. Например, алмаз стоит стак железа, один алмаз. А одна кровать стоит 50 камня. Так что нам нужен еще камень для кровати. Кстати, можно зачаровывать за деньги. Тоже, типа денег. Какой-нибудь ресурс обменять на какую-то зачаровалку, которую тебе хватает. Самая дорогая здесь это удача, добыча и прочность. И шипы, они самые дорогие здесь. Кстати говоря, мы можем сделать гладкий андезит и гладкий гиорид. Вон я вижу коровушку. Свободную теленка нет. Можем убить. Десять минут уже идет, серия немного. Я хочу где-то семнадцать-двадцать, наверное. Ну, плюс, может, кожаную броню сделаем. Но что-то я здесь никого не вижу. Печаль. Кстати, ребят, на всякий случай я пропишу геймру тип инвентаре, Чтобы не потерять все вещи. Кстати, кто не знал, вот как пишется команда. Game. game, game. Блин. Game. ру Keep. In. Ven. To. И вы думаете все, но нет, надо еще написать true. Как так? Ладно, насрать. Если что с бедными вещами, о, уже поздно. Нам надо сделать хотя бы маленький домик. Надо быстро огораживаться. Да мой, ну, иди, ебио, не ставь. Ну что ты делаешь? Сейчас зомби заспавнится нам, пипец. О, две вечки заспавнились. Где, где, где? Вот, сумасшедший. Мне надо еще одну. Я смогу переспать эту ночь. Блин, уже взошла луна. Надо быстро строиться. Нам уже не хватает времени. Срочно строим. О, какое мало Если вы не возражаете, я сделаю день Это капец Это капец Я не могу строить ночью Ты что, на меня кто-то нападает все время Но Вот там, к примеру, зомби нет, ведьма! Галина отравила! Хороший меч. Ааа, блин! Сколько еще? 23 секунды, твою дивизию! А, нет! Нет, нет, нет! Только не это! Блин, если сейчас что-то со мной случится... Это будет пипец. Потому что это сраное отравление, оно очень хорошо действует. Блин, оно сердечко. Прям как карта на прохождение одно сердце или половина сердца. Что-то я сильно начал хотеть есть. Ладно. Пока что обойдемся. У нас есть пока еда. Так, строим-строим домик. Он, конечно, будет скромный. Но скромный не очень. Блин, я сейчас без шифта строю свою девию. Кстати, ребят, печально, я еще свой скин Бенди потерял. Тусед. Так печально. Кстати, ребят, у меня была перед сном такая идея. Тот, кто первые пять, кто напишет ⁇ Передай привет ⁇ и хэштег ⁇ Ярик ⁇ хэштег ⁇ Ярик ⁇ нижнее подчеркивание ⁇ Супер ⁇ то я им передам привет, но только пять человек. То есть вам придется бороться за звание самого лучшего и кому я передам привет. Хотя это бессмыслится, может, это никому не понравится и меня задизлайкают. Ну, насрать, может, кому-то нравится. Хотя, блин, будет эпирально, если меня задизлайкают. Ребят, давайте поможем мне, дружно поставим лайк и пошлем нафиг этих хейтеров. А то совсем мне голову заморочили. томаты то маты писали, мне два раза пришлось канал удалять. Поддержите меня, пожалуйста. А вот и наш дом. Нехилый такой, знаете. Я могу сделать музыкальную коробку. За одну землю можно купить Точнее за пять земли можно купить Одну кожу Одну Но в принципе мне кожа Особо не нужна Но пригодится Сейчас, наверное, дострою дом и все, заканчиваем серию, потому что посмотрите на мабзен уже, сколько я снимаю. Это вообще печально. У меня закончилось дерево. Твою мать. Дерево, иди сюда. Кстати, одну ночь надо будет постараться не спать. Скелетов побью, и набью себе кости. Твою реверию. Овечка, последняя. Я могу сделать себе кровать. в дом насрать если пол не доделаю быстро надо сделать дверь дверь дверь дверь дверь сосной отлично у меня не осталось дерево а вот две штучки блин ребята так капец мне сжигать нечего, мне хотя бы что-нибудь приготовить. Я ничего не могу сжечь, блин. Надеюсь, стейк, стейк успеет приготовиться. Да, и на две палочки попробуем, одну баранинку. Твой. Да. Двух палочек хватило на жареную баранину. Там темно. Капец. Раз, два, три, четыре, четыре, плюс три, семь. Ребят, надеюсь, вы не против, я себе выдаду семь дерева. Осталось на. Да. Всего семь досочек. Все, я больше не буду им пользоваться, обещаю вам. И да, кроватка. О, одно дерево осталось. Прикольно. Ну а на этом все. С вами был Ярик. Всем удачи и пока!